О, снова здорово, ребята! Я опять тут, чтобы тебя поддержать. Я тот, кто верит в тебя, тот, кто болеет за тебя, тот, кто не сомневается в том, что все твои мечты осуществятся. И ты тоже должен верить в это. Никогда не сдавайся. Окей, я делюсь с тобой самыми полезными советами, чтобы помочь тебе раскрыть весь свой потенциал игрока. И сегодня мы пробежимся по худшим привычкам, которые только могут быть у игрока в Fortnite: привычки, которые сломают в тебе чемпиона и помешают стать одним из лучших. Но, к счастью, для тебя, у тебя у тебя есть я, и я направлю тебя в верную сторону. Так что сейчас мы поработаем над твоими плохими привычками и заменим их на полезные. Вы готовы к этому? Ну тогда поехали. Плохие привычки могут мешать в любых аспектах жизни. И Fortnite не исключение. Часто бывает такое, что мы допускаем ошибки не потому, что плохо играем, а потому, что эти привычки кажутся незначительными. Они так сильно укоренились, что мы даже не обращаем на них внимания. Тем не менее, если ты понимаешь, что у тебя есть эти привычки, начни над ними работать. Ты можешь сильно удивиться тому, что мы сочли за плохие привычки. Начнем с того, с чем сталкивался каждый игрок. Одна из самых частых плохих привычек в Fortnite это просто собирать каждое оружие, вместо того, чтобы следить за инвентарем и оптимизировать его. Эта привычка появляется из желания быть готовым к чему угодно, что может произойти. Стволы нужны, безусловно, но для разных ситуаций нужно разное оружие. А эрки это, возможно, самые основные пушки в любых шутерах. У них приличная дальность и точность, а издалека стрелять безопаснее. Конечно, нужно ее взять, я я Понимаю. Новая ПП просто зверь этого сезона. С ее скорострельностью она превращает врагов в пыль. Тоже надо подобрать. Ну а как насчет снайперки? Ты же не можешь упустить шанс попасть по врагу издалека. А еще есть дабл пампа, которая занимает целых два слота. Рейнджер для более точного стиля прицеливания. А еще эти пускатели паутины. И это уже 7 предметов. Вот в этом и проблема. Уже нет места хилкам и другим предметам. И мы просто проходим мимо. Менеджмент инвентаря важен. Например, в лейтгейме остается уже мало способов достать предметы, необходимые для выживания. Ты можешь подобрать хилку во время ротации. Но это не значит, что нужно останавливаться, скидывать ствол, подбирать хил, применять и снова подбирать ствол. Это трата времени. Нужно подбирать хилки на будущее. Средняя сборка – это максимум три пушки и две хилки. Можно пожертвовать пушкой, чтобы подобрать обилки типа гарпуна или пускателей паутины. А также не брезгай потратить немного времени на то, чтобы разложить все по полочкам, чтобы все было там, где обычно. Дальше в оригинале реклама, а я попрошу вас подписаться на канал, чтобы помочь в его развитии. Когда мы наберем первую тысячу, то я смогу хоть как-то монетизировать ролики. Ваши лайки,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 Если гриндишь варенье, то знаешь, как это бывает. Завершаешь одну игру и ждешь новую. Тебе всегда нужно немного времени для того, чтобы мозг начал обрабатывать информацию, так же как и твоим пальчиком, которые постепенно становятся послушнее в процессе игры. В этом видеоигре напоминает настоящий спорт, где игроки разминаются перед большими играми. В казуале игры находятся быстро, после смерти жмешь кнопку и ты уже в новом лобби. Варенье все немного дольше, потому что приходят выходить в меню. Но в турнирах все иначе. У тебя нет возможности слить пару каток, прежде чем сыграть по-крупному. Да, ты играешь несколько раундов в процессе ивента, но это не значит, что можно использовать первый матч в качестве разминки. Так что, когда соревнование началось, тебе сразу нужно показывать отличную игру, иначе ты просто испортишь себе настроение. Поэтому важно разминать свой аим и механики до начала матча. На это забивают многие игроки, потому что думают, что могут могут положиться только на свой скилл, пока не пожалеют об этом. Скилл держится на инерции от разминки, и чем лучше разомнешься, тем проще будет влиться в игру. Так что перед началом раунда турнира, а лучше и перед ареной, удели время, побегай карты для аима или строительства. Так ты стартанешь матч уже имея инерцию, что дает сильное преимущество, а также строит привычку разминаться перед важными катками. Креатив – это крутейшая штука, в которой уйма разных карт и модов, которые помогают игрокам развивать свои механики. И есть очень много игроков, нацеленных на то, чтобы стать богами креатива, играя один на один. Как итог, они показывают внушительные результаты. Однако, если хочешь быть компетитив игроком, то нужно отойти от креатива и начать регать арену. Это потому, что турниры проходят по тем же правилам, что и в арене. Это плохая привычка, потому что в результате ты будешь думать, что играя круто в креативе, твои скиллы автоматом перейдут в арену. Но это не совсем так, если только ты не займешься переносом сам. Игра в креативе заметно спокойнее, чем в суматошной арене, в которой больше факторов, за которыми нужно следить, и которые делают игру менее предсказуемой. Но и механики — это лишь часть того, что ты делаешь в матче. Не забывайте про метовые моменты, например, куда приземлиться, как ротироваться и вообще что делать на каждом этапе игры. Таким вещам в креативе не научишься. Поэтому, как только ты стал уверен в своих механиках, сразу же начинай переносить их в арену. Нет ничего плохого в том, чтобы отдохнуть от Фортнайта. У всех нас есть дела, которыми надо заняться в жизни. Бывает такое, что нет времени на то, чтобы даже часик поиграть. Но если ты планируешь когда-нибудь стать про, тебе нужно как минимум следить за метой и оставаться в курсе новостей. Например, если ты не заходил с тех пор, как только добавили МК-7, когда она жестко ломала постройки и лица врагов, играв с ней сегодня, ты будешь разочарован, когда поймешь, что ее занерфили, и она уже не такая жесткая, как... Раньше. Теперь пушка в балансе. Но если ты не в курсе, что произошли такие изменения, то это вполне может испортить тебе катку, если не быть к этому готовым. Если похожее произошло во время турнира, будет неприятно. Все уже знают, что занерфили и что добавили, и уже давно привыкли к этим изменениям. Вот, например, вернули морозную гранату, и ее вполне можно использовать и на себя, и на врагов. Она замораживает ноги и дает буст к скорости, но усложняет мувмент, поэтому враг может растеряться. Подобное может происходить, пока не играешь, и может происходить, даже если не играл всего несколько дней. Вы когда-нибудь слышали, что нужно брать спот и тренировать только его? Так часто думают игроки на пути к становлению про. Звучит очень логично. В отличие от казуальной игры, компетитив подразумевает знание места вдоль и поперек, чтобы быстро лутаться и быть готовым к бою с игроками, упавшими к тебе. В итоге, играть один и тот же спот кажется очень неплохой идеей. Но правда в том, что нельзя буквально воспринимать этот совет и строить привычку падать всегда в в один и тот же спот. Это ограничивает тебя в изучении остальной карты. Тебе остается только надеяться, что автобус полетит так, как тебе удобнее. Нужно знать еще как минимум пару спотов, чтобы быть максимально эффективным в соревновательных матчах. Знание нескольких спотов избавит тебя от ситуации, когда нужно лететь очень далеко, либо наоборот, когда твой спот прямо на пути и как итог там слишком много врагов. Имея эту гибкость, ты максимизируешь шансы на выбор комфортного спота в зависимости от автобуса. Может ты хочешь упасть на ход спот и набить много фрагов, или может ты хочешь упасть в дальний спот, но при этом спокойно набрать материалов, медицины и прочего. В любом случае намного лучше, когда у тебя есть какой-то выбор вот и все видео на сегодня друзья не забудь лайкнуть его оставить комментарий чтобы помочь в развитии канала и обязательно подпишись чтобы не пропустить новые полезные или интересные переводы всего тебе наилучшего и до скорого.